Добрый день. Сегодня я покажу вам, как настраивать таблицу соответствия стадий в системе ПИР, и расскажу, для чего это нужно сделать. Необходимость настройки таблицы соответствия стадий связана с тем, что в разных справочниках, входящих в нормативную базу системы ПИР, одни и те же стадии могут иметь разные наименование. Например, в справочнике СБЦ ноль один метрополитена Стадия «проект» называется ТЭО «проект», а в справочнике сбц 0119 «объекты угольной промышленности» существуют стадия «рабочая документация» и стадия «рабочая документация» без предварительных стадий проектирования. Такие наименования сложно автоматически отнести к какому-либо образцовому наименованию стадии, так как они не совпадают. Поэтому при начале работы системы ПИР пользователю необходимо настроить таблицу соответствия стадий. Если устанавливались обновления системы ПИР до следующей версии, и при этом в базу добавлялись новые справочники, то при открытии программы появится запрос с предложением полуавтоматической настройки таблицы стадий. Это происходит в тех случаях, когда название стадий в новых справочниках и наименования образцовых, то есть типовых, названий стадий совпадают. Согласимся. Откроется окно с перечнем справочников и стадий а, из этих справочников, которые можно привязать автоматически. В этом окне достаточно нажать кнопку «Выполнить». После выполнения автоматической привязки стадий, если какие-то наименования стадий у вас остались не привязанными, то на экране появится окошко, что в справочниках базы данных присутствуют стадии, для которых не заданы образцовые наименования. Хотите установить соответствие для этих стадий? Согласимся. После того, как вы нажмете кнопку «Да», у вас на экране появится окно таблицы соответствия стадий. Условно это окно можно разделить на три основных части. В левой части экрана у нас идет перечень образцовых наименований стадий. Это те стадии, которые вы выбираете при составлении сметной документации. По умолчанию здесь заданы стадии проект, рабочая документация, проектная документация, рабочий проект и проектная и рабочая документация. Если вам потребуются для работы другие наименования стадий, например, эскизный проект, то есть возможность создать новый образцовый элемент с помощью кнопки «Создать образцовое наименование». В этом случае нужно ввести шифр, эскизный проект и наименование. Окей. Okay. Новые образцовые наименования появятся у нас в списке образцовые. И теперь при составлении сметной документации при выборе стадии мы сможем выбирать стадию эскизный проект. При необходимости также можно отредактировать существующее название с помощью кнопки Редактировать. Можно поменять шифр, можно отредактировать наименование. Будьте, пожалуйста, внимательны, удалять образцовые наименования нельзя. В средней части экрана у нас расположено поле, назначенные элементы. Это наименование стадий в том виде, в каком они представлены в справочниках и для которых установлена эквивалентность с образцовым наименованием стадии. Также справа от каждого элемента вы сможете увидеть, в каких справочниках встречается именно такое наименование стадии. Как такая настройка будет работать в системе PIR? Например, при составлении локальной сметы мы с вами в заголовке выбираем стадию проектирования рабочая документация. Эта стадия у нас будет выбираться из перечня образцовых наименований а затем в эту смету мы добавим, например, расценочку из справочника СПЦ 0301. Это справочник базовых цен на проектные работы для строительства Самарской области. В этом справочнике стадия рабочая документация называется рабочая документация в скобках второй вариант стадийности. Когда у нас с вами настроена эквивалентность, программа будет понимать, что для расценки вот это вот наименование «рабочая документация», второй вариант стадийности соответствует стадии рабочей документации. И на выбранную расценку у нас назначится соответствующий коэффициент на стадию рабочей документации, который указан в справочнике. К этой расценке будет добавляться состав работ по стадии рабочей документации. И при применении поправочных коэффициентов на расценку, если их значение зависит от стадии проектирования, то автоматически будет устанавливаться значение коэффициента соответствующее выбранной стадии рабочая документация. В нижней части экрана у нас расположена область свободные элементы, то есть э, это те э, наименования стадий, которые не распределены, не привязаны к образцовым наименованиям. Справа от каждого свободного элемента также можно увидеть шифр и наименование справочника, в котором он встречается. Ну, вот, например, архитектурный проект. У нас встречается сборник цен на проектирование энергетики, да, сборник цен на проектирование объектов, производства минеральных удобрений и других химических производств. И как раз задача настройки таблицы соответствия стадий это привязать свободные элементы к образцовым наименованиям стадий. Перечень свободных элементов может быть достаточно большим, и поэтому для их сортировки удобно использовать функцию фильтра. Фильтра достаточно начать вводить наименование стадии, например, проект. Мы сразу увидим с вами перечень э, наименований стадий, которые у нас автоматически по каким-то причинам не привязались к образцовым наименованиям. А, ну вот здесь мы видим, например, проект. Э, второй третий вариант стадийности – проектная документация, проектная документация без разработки концепции. И вот все вот эти стадии у нас могут быть отнесены к образцовому наименованию «Проектная документация». Для, для того, чтобы выполнить привязку, мы выделяем нужные свободные наименования, устанавливаем курсор на образцовое наименование «Проектная документация» и в области свободных элементов нажимаем кнопку «Привязать элементы к образцовому. Все выделенные элементы у нас привяжутся к образцовому наименованию проектная документация. То есть вот теперь они попали в перечень назначенных элементов. А в свободных элементах у нас еще остался элемент проектная и рабочая документация. Давайте тоже его привяжем к соответствующему образцовому наименованию. Выделяем этот элемент встаем на образцовое наименование проектной и рабочей документации и нажимаем кнопку привязать элемент к образцовому. Да. Если по каким-то причинам нам нужно э, исключить э, назначенный элемент, отвязать его от образцового, то в этом случае мы встаем на нужный назначенный элемент и на панели инструментов в области назначенных элементов мы можем нажать кнопку отвязать элемент от образцового. Итак, цель настройки а таблицы соответствия стадий максимально привязать свободные элементы к образцовым наименованиям стадий. Проверим, что у нас с рабочей документацией. Вот мы видим стадию рабочей документации. Тоже привяжем ее к образцовому наименованию рабочей и так далее. Теперь давайте посмотрим, что будет, если а, в смету будет добавлена расценка, стадия которой не привязана к образцовому наименованию. Например, создаем локальную смету и в заголовке устанавливаем стадию проектирования «Проектная документация». То есть вот здесь при выборе стадии мы с вами видим перечень образцовых наименований. Переходим в закладку «Стройки» и создадим строку из базы «Энсеи», например, «Малоэтажный жилой дом» из справочника «СБЦП-2001-03». Нашли расценку, двойным щелчком добавляем ее в смету. Устанавливаем э, натуральный показатель, например, 560 кубометров. И посмотрите, пожалуйста, что у нас с вами происходит. В формуле расчета коэффициент на стадии у нас 100%, то есть не установился коэффициент на стадию проектная документация 40%. Внизу в закладке строка. Поле стадии у нас подсвечено красным цветом, наименование стадии для расценки нет. Состав работ для этой расценки тоже не определился. И по вкладке расчет, где у нас показывается описание строки, указано стадия не определена. 100%. Что в этом случае делать? Есть два пути. Первый путь это перейти в закладку строка и вручную установить нужную нам стадию проектная документация. То есть в этом случае у нас установится в формуле коэффициент на стадийность 40%, у нас появится состав работ, и в закладке расчет установится коэффициент на стадию 40%, но наименование стадии по-прежнему будет установлено не определено. Такой путь нам позволяет быстро рассчитать стоимость строки, но при этом строка будет не очень корректно отображаться. И при замене текущей строки, либо при добавлении любой другой расценки из этого справочника, нам придется повторять это действие. Более корректный путь – это все-таки сделать настройку таблицы соответствия стадий по тому алгоритму, который мы с вами рассмотрели уже. Это можно сделать прямо из окна локальной сметы. Зайди в пункт меню. Окна, система ПИР, перейти во вкладочку Система, раздел таблицы соответствия стадий и двойным щелчком открыть таблицу образцовые наименования стадий. Здесь в свободных элементах мы можем поискать Проектная документация. То есть вот она, та самая стадия из СБЦП-2103, которая у нас оказалась не привязана и оказалась в свободных элементах. Привяжем ее к образцовому наименованию с помощью кнопки «Привязать элемент к образцовому». Сохраним и закроем таблицу соответствия стадий. Да, согласимся. После этого через меню окна можно будет вернуться в локальную смету и на панели инструментов нажать кнопку ⁇ Обновить ⁇ После этого обратите, пожалуйста, внимание, в закладке ⁇ Расчет ⁇ у нас с вами прописалось наименование ⁇ Проектная документация ⁇ В закладке ⁇ Строка ⁇ пропадет красное выделение наименование стадий, и все последующие расценки, которые будут добавляться из этого справочника, они уже будут добавляться с правильным наименованием стадии. Спасибо за внимание. С вами была Забойкина Кинала, отдел сопровождения, компания Инфострой.